Иван-чай замечательный. Другие слова излишни. Приветствую, дорогие друзья. Как обычно, небольшой небольшая человеческая мудрость. По-английски звучит как лайфхак. А у нас человеческая мудрость. По-русски более богато звучит. Так вот. Заказали у меня чехол. Вот такой. вот Чехол для какого-то гаджета полезного, наверное. Ну, мне эта кожа не очень нравится. Ну, в общем, что человек захотел, то и его. И вот нужно сделать боковинку, прошить ее. Кожа мягкая, хлипкая, вся такая жидкая. И, и, и как вот этот угол сделать, скажите, пожалуйста. Очень просто. Первым движением прорезаем вместе сгиба необходимого канавочку, канавка реза. Каким образом? Я это уже показывал в каком-то из своих видео, насколько я помню. Ставим линейку. Понимаем, что у нас не впритык к линейке будет канавочка, а чуть правее в зависимости от ширины усика. И прорезаем вот эту вот канавочку здесь прямо, прямо по линейке. Прорезали мы эту канавочку, она у меня уже имеется, я вам просто показал. И теперь самое главное, переходим к решительным мерам. Ну, нужно нам загнуть. Берем контактный клей. Берем металлическую ось. Желательно в эту канавку попасть, для этого наклон нужно сделать. Как можно больше пригибаем нужную нам длину прям по канавке. В данный момент это, наверное, уже будет глубина загиба. И молоточком проходимся по всей длине. Ну вот, дорогие друзья, мы получили очень ровный тарец, который очень просто будет пришивать. До новых встреч, до новых мудростей, живите богато и самое главное здоровыми. Пейте, Иван, чай замечательный.